Я Лалин здравствуйте. Сегодняшняя тема «Что значит любить?» Любить – это значит держать клетку открытой. Этими словами я хочу сказать вам, что если вы любите, если вы уверены, что вы любите, или вам кажется, что вы любите, то вы позволяете жить этому человеку так, как он хочет, ни в коем случае не навязывая свою точку зрения, ни в коем случае не ограничивая, не делая этого человека зависимым от вас. Не учить его жить не позволяйте себе всевозможные невольности в виде ограничений. Ни в коем случае не пытайтесь убедить либо разубедить в чем-то. Человек свободен, он не может вам принадлежать это не вещь. Любить это значит давать полную свободу действий, свободу мыслей, поступков. Любить это не ограничивать. Любить это быть рядом, поддерживать в трудную минуту, хвалить, помогать. Тогда это необходимо быть рядом, поддержать, быть единым целым. Вот что значит держать клетку открытой. Вы не имеете права присваивать чужую жизнь себе, вы не имеете права писать кому-то неписанные законы и заставлять его им беспрекословно действовать. Это самая главная ошибка отношений, когда человек считает, что если он любит и любят его, то теперь жизнь того человека, как он любит, принадлежит ему. Он имеет право ревновать. Он имеет право требовать какие-то действия, либо бездействия. Он заставляет что-то говорить, либо не говорить. Он постоянно контролирует, звонит, пишет. То же самое могут поступать, так же могут поступать и женщины по отношению к мужчине. Эти притязания, эти претензии иногда доходят до сумасшествия, когда люди контролирует с утра до вечера и даже ночью, что он делает, чем занимается, с кем говорит. Читает чужие СМС, кроется о вещах, задает вопросы. Это доходит до безумия. Очень часто такие пары распадаются, и это если им повезет. В других случаях, более тяжелых, там появляется настоящая иго когда человек не дает жизни другому. Это настоящий диктат, это издевательство, это уже далеко не любовь. Очнитесь, позвольте, уйти, если ему необходимо. Никогда никого не держите, не сковывайте его ни наручниками, ни словами, ни поступками. Не приковывайте к себе другого человека. Настоящая любовь – это свобода. Если он вас любит, он придет если она вас любит, она останется. Если от вас бегут, пытаются уйти, всеми правдами и неправдами, отпустите, если любите. Настоящая любовь – это дать возможность сделать выбор осознанный. Это дать возможность жить либо с вами, либо без вас, но счастливо. Любить – значит желать добра. Значит, содействовать в поиске собственного счастья. Значит, позволить человеку, жить так, как он хочет, и быть счастливым, искать его где, искать счастье, где он захочет. Многие ошибаются, считая, что если он женился, либо кто-то вышел замуж, то теперь они друг другу принадлежат, и это до конца дней. Это в идеале, это в книгах, это в кино. Но если что-то пошло не так, и кто-то кого-то разлюбил, отпустите. Не грешите, не ломайте жизнь себе и другим людям. Есть такое понятие, как Карма. Когда вы ломаете чужую жизнь и пытаетесь заставить человека жить возле вас, быть с вами, вне зависимости от его воли и желания, против его воли и желания, вы губите обоих себя, жизнь того человека, вы превращаетесь в нацирателя, в тюремщика. Вы сковываете по рукам и ногам человека, заставляя жить в вашей, построенной вами своими собственными руками, клетке, вы уничтожаете. Вы убиваете отношения. И это далеко не любовь. Отпустите. Всегда, день на ночь, держите клетку открытой. Все, что от вас необходимо, вести себя так и жить так, чтобы вас любили. Но ни в коем случае не требуйте любви к себе. Лишь дарите. Дарите возможность быть свободным. Дарите возможность делать свой собственный выбор. Тогда ваши отношения засияют в совершенно ином цвете. Вы почувствуете, когда дарите, когда кому-то подарите свободу, вы почувствуете, наконец, что любите любимые. И вы узнаете, что такое настоящее отношение. Не закрывайтесь клетки. Дайте свободу. Дайте выпоркнуть друг другу. И тогда вы узнаете, что такое любовь и счастье. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.